Что происходит, вот, чисто, чисто скажем, вот, энергетически, да? вот мы добываем вязкую нефть, да, какую вязкую нефть, мы нагреваем ее, добываем, поднимаем на поверхность, так, вот она горячая. Мы ее в трубу заливаем, она в трубе остывает и, как сказать, пробка становится как бы, в этой трубе Встывает. застывает. Да? То есть, когда мы добыли эту вязкую нефть, например, разподняли, она горячая, ее можно, скажем, перемешать с, с маловязкой нефтью, например, с, с девонской нефтью, да, и трубу запустить. Вот. То есть мы нагрели ее, она остужается, мы энергию здесь теряем, так вот, да? То есть большая часть энергии, которую мы закачали, она вот здесь теряется. Так вот? То есть, а если бы, скажем, мы остывали ее не здесь, вот 80% тепла мы теряем. Вот. А, а мы предлагаем так, мы говорим, зачем эту нефть добывать, потом ее понижать ее вязкость, закачивать трубу. Давайте мы там вот, ее превратим в, в маловязкую нефть, всю энергию отдадим там, да, потом достанем эту уже холодную нефть, жидкую, и в трубу закачаем. Например, или нефть или там, э, солярка это будет, я не знаю, там, бензин, может быть, да? То есть, в принципе. Э, для того, чтобы превратить вот эту вязкую нефть в солярку, нужно сделать крекинг. То есть нужно молекулы, вот эти большие молекулы, разорвать Хорошо. нужно. Нужно асфальтено, все это превратить в какие-то легкие фракции. Да? Молекулу, чтобы разорвать, нужно либо сильно нагреть, либо нужно, скажем, при тех же 150 200 градусов, которые достигают с помощью пара. Давление. Ну, не только давление, нужно подать туда катализатор. Mm -hmm. Катализатор — это такое вещество, которое способствует, скажем, там, вот нам нужно перескать энергетический барьер какой-то, значит, какую-то вот энергию на затратить да? а он позволяет вот маленькую и проткнуть этот барьер, по, по сути дела. Катализатор — это такая штука, которая энергию берет, отдает, там раз, раз, и у вас молекула разорвалась. И при этом вы даете водород, водород присоединяется, чтобы они обратно не присоединились эти молекулы две, да, все, и вы получили короткие молекулы. Вот крекинг что такое, да, крекинг. Вот. пошли легкие фракции. Да, пошли легкие фракции. Мы из тяжелых фракций сделали легкую фракцию. При том температуру поднимали не до 400 градусов, там, а при 150-100 при градусах все это провели. Для этого нужен катализатор. Вот мы эти катализаторы делаем. Вот мы их испытали в лаборатории, сейчас мы будем их испытывать, э, там, я не знаю, так, нефть или... Вот был бы на свой полигон мы бы у себя испытали, да? А вот такой титанский вопрос. Вот вы делаете эти катализаторы, может тогда и... И вот эти все нефтерабатые всегда не нужны будут. Тонеки, вот нет, эти. Нет, конечно, нужны. Потому что мы, вряд ли мы не сможем под землей добиться такого, такой нефти чтобы, скажем, создать бензин, который мы заливаем не, а... ну понятно, там это даже и разделение на фракции тяжело сделать. Да. Сетки, там Нам да ведь и... нужно. Наша задача какая? Нам нужно добыть эту нефть. Добыть ее экологично, чтобы она была, это было экономичным процессом и было энергоэффективным процессом. Mm -hmm. То есть мы вот добыли вот эту горячую нефть, а да, потом ее остудили. По сути дела, мы тепло ну, выбросили, да, сейчас тепла, просто взяли и выбросили. Это же неэффективно. Это же неправильно, на самом деле. Вот добывать эту горячую нефть, ее охлаждать, специально еще, специально еще охлаждать, надо ее, чтобы она остыла, чтобы температура была не выше чего-то мы сначала нагреваем, потом охлаждаем, то есть где-то вот какие-то процессы делаем. Вот эти процессы надо исключить, Тогда получается, что мы там перерабатываем, а вот то, что там остается, вот этот вот кокс там, который хорошо, кстати, ну, ладно, горит, вот эти все. Да, их можно там сжечь для того, чтобы добыть это тепло и для того, чтобы добыть электроэнергию. То есть... тут получается а, такое. А... Сама добывается, сама сжигается. Сама сжигает, да. И, и, и следующий процесс это, это значит, генерация энергии в этом процессе, да? есть, это вот следующий тоже процесс, вот. И потом, скажем, утилизация углекислого газа, например. То есть углекислый газ тоже будет выделяться какой-то, да? То есть его как утилизировать? Это тоже можно утилизировать для повышения нефтеотдачи. той же самой. Вот, скажем, мы обрабатываем здесь, а потом этот углекислый газ закачиваем вот в нижние пласты, в которых мы увеличим в комбинатных проводах нефтеотдачу за счет этого углекислого газа. То есть, это можно процесс зациклить, можно несколько ступеней. Вот так вот, да? То есть, в принципе, создать такую технологию, которая была бы экологичной, вот главное, что она должна быть экологичной, экономичной, энергоэффективной. — И красивой. — Красивой. Ну, все это, такие вещи бывают красивые, да. Вот такая интересная штука.